Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Магивара, и сегодня у нас вышел 14 сезон, будем смотреть, еще нового, что там добавили, посмотрим, вообще, э, этот Бравл э, Фабрика Роботов называется этот сезон, уникальные скины, спрей, значки, все это, Сэм, вот, Пока, мне очень нравится, я бы хотел бы купить, но, э, сразу говорю, э, сегодня мы будем немножечко задание выполним, немножечко поиграем, вот, и... Э, Расскажу, что в этом сезоне я не буду открывать этот Бравл Пас в начале. Это будет только в конце, в конечном, так сказать, этапе. Когда я уже накоплю до 70 уровня, тогда выйдет Сэм, ой, э, газ вроде бы. И мы откроем гаса. Будем выбивать и гаса, можем выбить и Сэма одновременно. Нет, Сэма заберу, а гаса я буду выбивать потихонечку. Кстати говоря, видите ли, у нас э, еще раз испытание выходит на тот же. Пинчик, что и, и а, был с мячиком, не знаю вот с чем это связано Почему-то решили они Сану добавить Уже два пинчика будет, хрен его знает Вот И смотрите самое главное, что Я буду также а, прокачивать остальные аккаунты до 70 уровня своей твинки И мы будем их открывать я прям не знаю, что будет. Я прям хочу Легу выбить на своем твинке. Там, допустим, это вообще будет супер круто. Вот. А этот э, на основе я буду копить до 70. Вообще ни разу не открою. И на видео мы откроем и верхнюю, и нижнюю строчку. Так что обязательно поставьте лайкосик. Подпишитесь на канал. Вот спрейчики 2 добавила, э, добавили. Э, крутые очень. Мне нравятся. Разные пинтики. Вот. И Цезарь Сам. Вот мне э, имя Цезарь, прям, только с э, шимпанзе из фильма «Война обезьян». Короче, если вы знаете, э, связано. В общем, мы переходим к каточкам. Э, выбрал я Эмс, чтобы выиграть э, три боя в Брауболе. Горящий мяч. Очень прикольный режим, но я еще не знаю, что у меня за тиммейт. А тиммейты Фрэнк и Мортис. Мортис сразу же убегает, что-то пытается делать. Я что-то тут... Э, Осмелился выйти на Фрэнка. В итоге он меня не убивает почему-то. И вроде бы, вроде бы, все идет пока что нормально. Фрэнк помогает. У меня нет ХП. Я его выкидываю. Этот мячик очень достаточно. Этот крутится с пинсиком с своим дизлайком. И там еще и навик, кстати. Сколько что тут вообще всего добавили? Вообще черти что творится. В общем, забираем Фрэнка. Мортис на нас залетает. Я добиваю Мортиса, идет. Бони пытается забить сульты, но у него ничего не получается. Здесь довольно-таки сложно забить игру, потому что на воротах стоят двое. Наш Мортис что-то пытается делать, умирает. И забивает наш Фрэнк. Вот красавчик. Фрэнк потратил здравую ульту. У нас Фрэнк хороший попался. У меня осталось. У меня есть ульта, но нет гаджетов. Замораживаю Фрэнка, держу его на дистанции Пытаюсь помочь Фрэнку, но по итогу Морди забирается, я ничего не могу сделать Там забивает гол Так, и здесь я снова пытаюсь а -а, Отмансить, но я не держу дистанцию Но Фрэнк просто забегает Из-за того, что я прожал а -а, ульту Мы смогли отвоевать дистанцию И Фрэнк тем временем просто забивает да, круто было бы с ним сыграть Но для меня Честно, не принципиально Следующая карта Нам попадается Гейл и Бас Всегда забываю имя Вот Я здесь пытаюсь биби uh, выиграть В целом Прям вообще не понимаю, что делает uh, Этот Гейл Мне он прям капец как бесил В это время я стараюсь вместе с базом, а этот чувак вообще даже против Биби не мог сделать, отыграть. Биби Мансит аккуратненько делает все, как по инструкции. Если вы хотите знать, как делать так же, как Биби, от, ну, жить, мансить. понимаете? Она всю игру очень сильно мешала, только одна. Это танк, который может нормально отыгрывать и помогать своим... Тема этом Здесь я просто ничего не сделал Потому что мне никто не помогает Гейл что-то там забывает все время на нашей базе Получает тычки Вот здесь хотя бы заморозил, отодвинул Вот у меня уже ноль гаджетов Я не знаю Здесь прожимаю ульту Забираю Биби В целом я бы мог бы залететь Зайти, но Что-то я этого не сделал почему-то Вот здесь я мог бы сделать это реально Но я побоялся, что меня зажмут Гейл почти что отлетает, э -э но... <смех> Жвачка, видели, как вернулась? Вообще не ожидал я. Бас залетает на троих, просто бездомно нам забивает гол. Так, здесь Гейл просто в упор заходит в Биби. Очень хорошая от него э -э ульта, и мы забира забиваем гол. Вроде бы сейчас у нас есть шансы 1-1. Но в целом э, все зависит от меня, потому что у меня ульта, я держу дистанцию. И от ульты э, Гейла мы смещаем противников. У них э, ситуация хуже, и Бас просто с ульты забивает гол. Этот вообще момент меня порадовал Бас. И я здесь отыграли вполне себе хорошо, но Гейл желает остается лучшего. Две каточки выиграли, осталась одна. Но сейчас узнаем, что нам закидывает. Закидывает с нами Биби и Макс. Здесь против нас уже Пока, который купил себе Браво Пасс Я помогаю по центру добить Скуика Но... Нет, не добиваю, но смерть наша Макс забивает гол сразу же с первых секунд Это очень здорово Здесь Скуик прожимает гаджет, мне очень сложно Очень мало ХП И здесь почти забивают мои тиммейты гол Меня убивают вдвоем, Гейл помогает добить вместе со Скуиком И нам забивает гол Биби что-то стоило, я не знаю. Стояло. Странно все это было. В целом мы сейчас залетаем с ульты Макс и меня отталкивают. Я пытаюсь нанести больше урона. А, мансую от тычек. Прикольно, на такого Пока, кстати говоря. Я забываю, что здесь мячик ломает стенки, из-за этого я просто поперся вплотную. И из-за этого не рассчитал дистанцию. Здесь я подхиливаюсь, чтобы мячик меня не убил, но из-за того, что у Поко ульта, и прям вообще сейчас очень сильная ситуация, то ли забьет, то ли не забьет, но он промахивается, это очень хорошо, сколько постоянно держит дистанцию, постоянно контролит, это очень мне не нравится, Биби вообще здесь просто ходит, меня, по, -по, -по, по мне попадает очень много тычек, я еще по макс э, случайно дал, но что отходить уже некуда, там еще и гаджет от сколько, ситуация вообще сложная, я здесь э, вообще ничего не сделал, потому что... Ну, какой смысл, идут трое на меня, если бы я гаджет провязал, все равно забили. В целом, как всегда. Короче, подбор был довольно-таки долгим, рандомов не подбирало. И сейчас мы увидим, каких мне рандомов закинуло. Ну, я просто комментировать здесь вообще ничего не хочу. Здесь почти забивает гол, но... Ну, я просто, просто без комментариев. Парни, я, честно, не злюсь на рандомов, которые... Плохо отыгрывают. Я понимаю ситуацию, что, ну, может быть, плохо, реально. Но когда стоят... Я не понимаю, зачем вообще в катку заходить, если у тебя нету времени, ты стоишь просто. Макс здесь просто проходит и забивает второй гол. Вообще, я просто в шоке, честно. Кстати, это, это тот типочек за, за Макс, который со мной играл. И мы забили тогда... Один гол всего лишь. Вот так вот. Подбор супер просто в этой игре. И это последняя каточка, наверное. А, вроде бы нормальная тема попадается. А, Спайк и Леончик в моей команде. Я против а, Тары стою, спокойненько отыгрываю свой флан. На нашу базу идет Биби. -Би. Мы ее быстренько забираем. Что-то она вообще обнаглела. А, Леончика мало хп. Естественно, что Здесь самое главное Это держать позицию контроля Мы забираем обнаглевшую Тару Потому что она даже гаджет не завязала Просто идет напрямик в тупую Так делать не стоит, ребята Карл держит реальную дистанцию Попадает и сэвится Он хорошо отыгрывает Единственное в команде, который не просто Буянит И отыгрывает более-менее здраво Биви просто идет Здесь я почему-то вообще не провязываю гаджет, потому что, не знаю, самоуверенно слишком. И здесь меня убивают. Две карточки от Тары попадает. Я вообще не понял, почему. Но в целом... Спайк Красава добивает Тару. И сейчас Биби в центре. Я не знаю, где Карл. Карл, я вообще не вижу. Тара стоит. У а, Утаров вышел, и это, наверное, бот. За Карла бот играет. Я попытался забить гол, но по итогу я чуть-чуть не увидел, что слева было открытое пространство, и не смог забить. Тут я иду, просто забываю, что мячик дамажит косарик. И вот так вот, так долго каточка идет. Скоро уже до... плюс время будет. Я даю сульты пас Леончику. Надеюсь, что он забьет. И он хилится. И это гол. Да, Дека забивает гол. И наконец-то мы сейчас закончим этот матч. Здесь, не знаю. Не получается нам забить гол. 15 секунд остается. И в целом просто, наверное, надо держать их на базе и все. Биби пытался поубить. Но мячик ее добил. И я возвращаю 800 кубков и плюс забираю квестики. Вот такой вот видеоролик получился. Если вам понравилось, поставьте лайкосик. Всем удачи, Всем пока.